Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем вторую лекцию из нашего нового цикла, который мы посвятили модуляции. И так, как я сказал в первом вступительном уроке, эту тему подсказали вы сами. Я сначала как-то отнес к этому с непониманием, потом подумал, а ведь на самом деле в этом и есть зерно вот развития современной музыки. Почему? Сейчас я вам попробую объяснить. Ну Что такое модуляция, наверное, всем понятно. Я даже не стал заглядывать в какие-то словари, чтобы уточнить определение этого слова. Но модуляция — это исполнение какого-то музыкального фрагмента или всего произведения в иной, неоригинальной тональности. Ну, смысл технологии — это очень простая. Если вы можете сыграть все это в одной тональности, вы дальше переносите на известный интервал, ну, какой вам нужен все произведение, переносите гармонию, переносите мелодию, исполнять. Вот, собственно, и все. То есть, что об этом говорить? Однако все гораздо интереснее, если посмотреть на проблемы модуляции ну, в контексте вот нашей такой концепции понимания музыкальной гармонии. По-другому к модуляции можно отнестись очень просто. Изменение тоники внутри одного произведения это уже есть, по сути, модуляция. Вот. При этом музыка складывается таким образом, развивается таким образом, что чем больше внутри произведения вот таких вот гармонических отклонений, модуляций, то есть возникновения дополнительных новых тоник, тем эта музыка более богатая. На сегодняшний момент исполнять музыкальное произведение, используя гармонии, скажем, одного лада, вот те самые семь плюс одна, как я рассказывал, функций, внутри одного лада, уже, собственно, не является актуальным. Потому что ну, из семи функций, согласитесь, все вариации их, их соединения были найдены. И следует и логике, далее, чем больше вот этих вот дополнительных тоник возникает внутри музыкальной формы, чем интереснее и неожиданные связи, этих вот тоник тем музыка а, становится более интересной и более как бы развитой, то есть а, современные композиторы а, как бы вытаскивают, выискивают, находят более сложные функциональные связи, при этом создавая не менее эстетичную музыку, чем это было раньше. Скажу дополнительно, что а, сейчас вообще есть такая тенденция у композиторов что при написании партитуры произведения не используются, например, знаки при ключе. Зачем? В этом есть определена логика. Но если вы вспомните партитуры академической музыки, то вы встречали, что знаки при ключе в начале композиции вдруг через какое-то время, через какое-то количество тактов, ну, большое количество тактов, меняются на другие. То есть внутри произведения возникает какая-то новая часть, Вся музыкальная мысль уходит в иную тональность, и поэтому ставятся новые знаки. То есть здесь все понятно. Потом проходит еще какое-то большое количество тактов, начинается новая часть, происходит новое изменение тональности, или возвращение назад, здесь все понятно. Но в современной музыке может случиться так, что вот в самом начале, там, буквально в первом-втором такте, гармонии из основного тона, из ключевого тона, с которым, началось произведение, может так кардинально переместиться в иную тональность, что знаки при ключе будут создавать ну, чрезвычайное количество сложностей при вот, чтении нот. то есть Будут возникать какие-то бекары, нужно будет там как-то это все отслеживать, запоминать. То есть квалификация чтения нот вырастает многократно. И... Поскольку эти тоники меняются очень часто, и меняется очень часто тональность внутри короткого какого-то периода, то нужно делать либо что, либо буквально через каждый так 2 три ставить новый знак альтерации, что тональность поменялась, иногда это возникает внутри какого-то такта, либо просто отказаться от этого и оперировать абсолютно пустым белым нотным станом и ставить знак альтерации непосредственно перед каждой нотой. Вот такая тенденция есть, и она не случайна. Потому что, я напомню, чем больше внутри музыкальной гармонии возникает новых дополнительных тоник, тем эта музыка может быть богаче. Теперь скажу дальше. Насколько, несовместимы, насколько два, казалось бы, несовместимых аккорда могут быть гармонически соединены? Отвечаю сразу. Любые два аккорда, которые казалось бы, не имеют никаких связей, могут быть, интересно, соединены в гармоническом голосоведении. Есть ли какое-то правило? Есть. И об этом правиле я вам сейчас расскажу. Ну, во-первых, между двумя любыми аккордами так или иначе можно построить цепочку аккордов, которые идеально функционально свяжут. Ну, как мы говорили, тоник превращает субдоминанту, субдоминанта идет в доминанту, доминант вдруг становится функцией другого функционального блока, там идет свое развитие, вот так вот не спеша мы подходим к искомой там, к последнему аккорду, и между первым аккордом, например, между первой тоникой и между конечным аккордом уже никакой связи не существует, но они связаны между собой. Вот. При этом обязательно ли эти логические гармонические цепочки строить? Абсолютно не обязательно. Они могут предполагаться, то есть они могут предполагаться, но мы их можем упустить. Ну, например, вот если мы видим какого-то человека, стоящего на улице одинокого, или ребенка, вот он один, и мы ничего про него не знаем, как казалось бы, но с другой стороны мы знаем, что у этого ребенка есть или была, ну, мама, во всяком случае, мама была женщина, а по каким-то характеристикам ребенка, мы можем даже примерно представить характеристики этой мамы. Вот так же и в гармонии. Если какие-то связующие функции опущены, это не значит, что их нет, и не значит, что нет определенной логики, почему один аккорд переходит в другой. Это вот первое правило, то есть его надо понять. Если существуют два аккорда, которые между собой не связаны, это не значит, что между ними не существует каких-то невидимых и не обозначенных в музыкальном произведении связи. А можно ли связать два аккорда? Какой принцип? А принцип простой. Вот этот принцип тоже как бы указывает на некую логику, на некую гармонию, которая должна существовать в мире. Вот в музыке она отражена. Вот если существует два человека, и они абсолютно разные, вот как создать между ними что-то единое, как их вовлечь в один общий процесс? взаимно полезны для обоих, как их соединить в каком-то созидательном плане. Очень просто, нужно найти что-то одно общее между двумя этими людьми. И главное, чтобы это общее было важным, принципиальным, ключевым, доминирующим и у одного, и у второго человека. И тогда произойдет этот союз, созидательный союз, союз творческий, двух вроде бы совершенно разных людей. Поэтому люди объединяются в сообщество, в религиозные, в общественные, в политические, в какие угодно. Семья создаются, целые нации скрепляются чем-то одним-единым. Вот этот же принцип находится в музыке. Если между двумя совершенно разными аккордами существует хотя бы одна общая нота, значит эти аккорды можно уже гармонически красиво связать. Если этих нот две то это еще лучше, значит, связей больше. Если эта единая нота находится наверху в голосоведении, в аккорде, и в первом и а во втором случае, тогда уже есть гарантия, что эти аккорды будут связаны. И вот сегодня мы с вами разберем такой пример, как это может сделать. Мы возьмем 4 мажорных аккорда и раскидаем их по хроматической гамме, по какому-то принципу. Но я выбрал принцип... Терцевого движения басов. До, ля, фа, диез и ми-бемоль. Вот, вот эти четыре тоники, которые мы построим на этих аккордах, мы сейчас свяжем в единую какую-то последовательность. Почему я взял терцы? Потому что в терцевом ходе меньше взаимосвязи. Ну, в кварта, в квинтовом, там все понятно. Где кварта, там сразу возникают субдоминанты, доминанты. Секундовые отклонения, они тоже э, гармонически связаны, потому что секунды — это, это субдоминант второй ступени, то есть там есть какие-то. А вот в терциях сложнее. Итак, нам нужно связать четыре мажорных аккорда. Вот как бы они звучали, эти четыре аккорда тонических, если мы сыграли просто трезвучие. Послушаем. Ну, нет гармонии. Нет никакой связи, очевидно. Даже если я попробую сыграть в обращениях, то есть тоже непонятно, как-то музыки не получается. Попробуем представить, что я сыграю это чистыми септаккордами, большими мажорными. То есть уже какие-то связи, Возникает, но тоже абсолютно неочевидный. А теперь я попробую найти все-таки общие ступени и создать из этого какую-то более-менее ясную гармонию. Ну, возьмем первый мажорную трезвучию вот таким образом. Просто в виде обычного большого мажорного септаккорда в широком расположении. Вот до, вот пятая ступень, вот седьмая, вот третья. После этого аккорда нам нужно будет выйти в ля большой мажорный тонический аккорд. Глядя вот на эту структуру, я сразу вижу одну общую ноту. Нота ми мажор, которая находится наверху аккорда до мажорного, является и пятой ступенью в ля мажорном большом септаккорде. Я уверен наверняка, что если сыграю так, связь уже будет установлено. Двигаемся дальше. Из ля мажора нам нужно перейти в фа диез, большой мажорный. Я смотрю на эти ноты, смотрите, ну ля понятно в басу, соль диез, до диез и ми. И думаю, в следующем аккорде фа диез, большом мажорным как эти ноты могут использоваться? Я понимаю, что вот нота ми никак не может использоваться, ее там нет. Это седьмая низкая ступень в диез мажоре. А вот нота до диез, это его пятая ступень, ура! То есть общая найдена. Она, конечно, находится не наверху, но она уже есть, это уже связь. Дальше, соль диез, это вторая ступень в диез мажоре. И это прекрасно. Мы говорили с вами, что для Выражение тонического мажорного аккорда, нам нужны все ступени лидийской гаммы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В данном случае вот это как раз та самая вторая ступень. Значит, для того, чтобы мне сейчас перейти в фа диез мажор, мне достаточно поменять бас на фа диез и поменять только одну ноту, ми на фа, на седьмую высокую ступень. И вот уже возникла определенная гармония. Еще раз от до мажор начну. Ля. Это совсем другая история. Двигаемся дальше. Дальше нам нужно разрешиться в ми бемоль мажор. Еще терцию вниз спустить. Я смотрю. Ля бемоль в ми бемоле это четвертая ступень. Совсем никак не обозначающий аккорд. Дальше. Ре бемоль — это седьмая низкая ступень, ми бемоли. Нам она категорически не нужна, потому что нам нужно сделать мажорный аккорд. Значит, септиума должна быть высокая, значит, должна быть нота ре. А здесь ре бемоль. Не подходит. А нота фа — это удача. Это девятая ступень этого аккорда. Она не функциональна, но она хотя бы будет связующая. И поэтому я сейчас поменяю бас на ми бемоль, оставлю наверху фа девятую ступень и сыграю просто нон-аккорд. Вот такой. Вот он. То есть вот миби-моль, соль-сиби-моль-три ми, звучая. Ре, бикар, это седьмая высокая ступень. И фа девятое. И вот мы уже соединили эти два аккорда. Вот он был фа диез, ну Точнее, этот аккорд большой мажорный. Сопущенный. А, большой мажорный, да. Аккорд сопущенный третьей ступенью, но со второй. И который разрешился бемоль мажорный но на корт с девятой ступени еще раз всю последовательность еще раз Сравним с тем, что было в начале, когда я эти три функции выражал обычным трезвучим. В обращениях. Ни о чем. В моих аккордах больших мажорных. Тоже сложно. А теперь вот та комбинация с использованием общих ступеней. И, в принципе, я это могу делать дальше, двигаясь по клавиатуре. Давайте попробуем. Я не готовился, но... здесь были какие-то общие связующие ноты. Я сейчас на них не буду. Вот, в принципе, что мы сделали? Мы сделали четыре модуляции, то есть четыре тоники превратились одна в другую, и мы их связали. Хотя, поверьте, что между всеми этими аккордами очень легко находятся пропущенные функциональные связи. Давайте попробуем привести еще один пример. Давайте попробуем соединить теперь э, три мажорных аккорда, которые в басу отстают на большую терцию. То есть не на малую, а на большую. До, ля, бемоль, ми и до. Вот. То есть до, ля, бемоль вообще связь непонятная. Дальше тоже она очень условная. Итак, давайте попробуем. До мажор. Вот. Я взял мейч аккорд септимы внизу, и сразу вижу одну общую ноту следующим аккордом, который у нас должен быть ля бемоль вот она седьмая высокая ступень ля бемоля значит, этот аккорд уже свяжется с до мажором даже могу основной тон в аккорде не брать или вот так например. чтобы общая нота соль наверху и внизу дальше нам нужно разрешиться в ми мажор есть она общая нота давайте посмотрим есть райдис седьмая и она важная вот вокруг нее мы и построим следующий аккорд например вот так вот то есть сделаем его нон аккордом а потом нам нужно опять разрешиться в до еще на терцию вниз и здесь я вижу целых две ноты общих. Си, седьмая ступень до мажора, и вот эта вот лидийская четвертая высокая ступень. Мне нужно поменять бас и одну ступень, ми-бемоль превратить в ми. И вот я разрешился в идеальный тонический мэдж с высокой четвертой ступенью. Давайте еще раз. Вот был первый до. Виноват. Сейчас сделаю еще раз. Еще раз. О! Так красиво. попробуйте, попробуйте сами, ну, с моих пальцев попытаться снять вот эти четыре, две последовательности, последовательность движения тоника по малым терциям вниз, с использованием каких-то общих ступеней, и по большим терциям вниз, и попытаться найти эти связи, услышать новые созвучия. На самом деле, таким гармоническим поиском современный композитор уже занимается давно. Для примера я могу вас отправить к Джону Колтрейну, к самому ему такому сложному стандарту, который называется «Гигантские следы» — «Джиан Степс». Это в среде джазменов такой стандарт, который всегда производит вынос мозга для импровизаторов, потому что внутри очень быстрой гармонической сетки, там такой та та та та та вот, раз, два, три, четыре, следующий, то есть в каждом новом такте через малейшее количество времени происходит изменение тоники, и эти тоники никак с собой функционально практически не связаны. Или, например, возьмите Мишеля Петручани, попробуйте найти у него такую пьесу, которая называется -бит». ⁇ Самба-бит ⁇ Вот там Мишель Петручани в первых своих восьми тактов как раз и демонстрирует модуляции сначала четырех мажорных тоник, а потом четырех минорных тоник. И вот на этих вот модуляциях построена целая песня. Она удивительно эффектна. Там нет ни одних стандартных гармонических блоков, к которым мы привыкли, тоник, субдоминанты, доминанты в разных вариациях, а есть вот именно такие вот тональные модуляции, и это звучит очень эффектно. Спасибо. В следующий раз мы продолжим разбор этой темы.